Почесав YouTube я понял, что на этой площадке практически нет видео, в которых были бы показаны мистические места Минска. Надо же это исправлять. Сегодня мы покажем вам те места столицы Беларуси, которые ставятся якобы параномащиной. Не знаю о каких местах. Смотрим это видео дальше. Носит улица Кальварийская и ее кладбище. Княжна в склепе. Одним из мистических мест Минска является кладбище, которое находится на улице Кальварийской. Хотя с первого взгляда кажется, это и есть место, на котором могут происходить какие-то паранормальные явления, так как это кладбище, на котором полно усопших. Однако, это кладбище носит свои своей истории одну... Легенду. Когда-то давным-давно, когда на территории Беларуси еще были княжества, именно на этом кладбище, которое находится сзади меня, была захоронена молодая княжна. Однако, ее захоронили заживо. На то время еще никто не знал такого термина, как литературный сон. И когда было обнаружено тело молодой девушки, которая при попытке перевести сознание ничего не происходило, естественно... Это состояние приняли за смерть. После То, того, как все погребальные мероприятия были произведены, через некоторое время девушка пришла в себя и обнаружила, что она находится в четырех стенах. Склепа, из которого выхода, конечно же, нет. Так вот, в чем же мистика? Дело в том, что эта княжна, по поверьям, и сейчас пытается выбраться из своей каменной могилы. И тот, кто будет присутствовать ночью на этом кладбище, мало ли кто туда зайдет, он может услышать эти дикие стоны и стук из каменной гробницы. Я бы не советовал на этой улице быть в темное время суток. Мало ли что, может выбереть. и выберется. я просто представить не могу, насколько это страшно и насколько это жестоко. Погибнуть таким ужасным способом переходим к другому факту а еще вам сегодня расскажу один интересный факт о Минске, он не мистический, довольно Правдоподобную, как мне кажется, а именно мы сейчас находимся на территории площади свободы. И по легендам, именно под нами сейчас находятся секретные подземные ходы. Под землей, вот тут, где я сейчас стою, есть подземный лабиринт, о котором информация не разглашается. Также здесь произошла очень интересная ситуация, датированная примерно временами СССР, то есть это то время, когда здесь все строилось и возводилось. Вот представьте такую ситуацию. Человек идет просто, и тут на его глазах под землю уходит целое дерево. Правительство также не проливает никаких данных по поводу этих тоннелей, и, мне кажется, эта легенда, она будет и сегодня покрыта завесой тайны, и завтра, и через многие-многие годы. Так как это место сто процентов использовалось правительством для чего-то такого, что обычным людям сдать не стоит. А последним местом мы вам покажем развалины, на которых водятся черти. Лошадский парк. Хранит множество легенд, связанных с поведениями, с чертями А сейчас мы идем как раз -таки на то место, где якобы есть нечисть Мы сейчас находимся на развалинах мельницы И поповерим, здесь обитают настоящие черти но, правда, простым взглядом их не увидишь. Нужно, чтобы взгляд, скажем так, поплыл. А именно, нужно быть под градусом. И что самое интересное, здесь и вправду было найдено уже более десятка трупов, которые перед тем, как погибнуть, были под алкогольным опьянением. И их находили именно в этих развалинах. Что здесь произошло, непонятно. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, но Минск еще носит в себе множество тайн и загадок. И если вы хотите увидеть что-то другое, мистическое в Минске, то наберите на этом видео как можно больше лайков. И мы сразу же отправимся снимать второй выпуск. А пока что огромное спасибо за внимание, всем удачи, с вами был Вас, пока.